здравствуйте дорогие друзья и сегодня я хочу вам показать о зимину видео про зимину я снимал как я высаживаю семенами потом я пересаживал в стаканчики есть тоже видео вот сейчас я хочу показать сегодня у нас 11 сентября как она себя чувствует после нашего мягко сказать в кавычках лета вот такого она размера В принципе она не очень большая за этот сезон выросла но она вот есть в этом году я ее оставлять здесь зимовать не буду, я уберу все в подвал. И если есть желающие приобрести озимину в таком виде, как она вот сейчас есть, да, для посадки на будущий год уже на постоянное место, как это буду делать я, то в описании к этому видео будут вся информация о стоимости сеянцев в вот, 7 горшках и как их приобрести. Также есть возможность приобрести не только семена э, сеянца но также есть возможность приобрести гингабелобы. Э, гингабелобы я также снимал видео на своем канале, как я его сажал, пересаживал. А, в принципе, есть можно посмотреть а о том, что такое гингабелобы. Я думаю, что можно посмотреть и узнать в интернете. А также вот есть возможность приобрести некоторое количество сеянцев гингабелобы. Информация по ним также будет в описании к этому видео. Ну, и еще что хотел бы добавить. По другим растениям. А Примерно три года назад, когда я занялся выращиванием культур. Вот этих различных, в первую очередь, для закладки сада своего. Я решил выращивать все из косточек. Заказал косточки у Железова Константиновича. Вот по прошествии трех лет выросло очень много деревьев которые посадка часть, часть которых я посадил в прошлом году часть у меня еще осталась и часть я планировал высадить в этом году но то место тот участок на котором я осуществлял посадку высадку деревьев к сожалению ну, украли деревья у меня с этого участка там были высажены абрикосы персики Порядка примерно сливы там также были высажены. И там забор сделан частично, поэтому доступ на участок не, не, не ограничен. А находится он в лесном массиве, видимо, кому-то очень заинтересовали эти деревья. Но и в итоге было принято решение мной в этом году там не высаживать деревья, пока там не будет полноценного забора, ограничивающего ну, попадание на участок честно говоря я не сажая деревья никак не предполагал что такое может произойти что вот так вот возьмут варварским способом выкопают деревья и поэтому в связи с этим у меня осталось очень много деревьев которые я планировал высадить в этом году, но они уже не терпят высадки, то есть ну не терпят ожидания когда там появится забор, я пока сказать точно, себе не могу, поэтому я могу предложить для продажи деревья. Они примерно 2,5, ну, около 3 лет каждый, каждое дерево уже такое сформировавшееся хорошей корневой системой. Также в 7-литровых горшочках уже просится для высадки вот прямо вот этой, этой осенью. Часть из этих деревьев я посажу в другом месте на участке. А часть останется? Останется вишневойволочная останется, вишня степная, вишня Жуковского, несколько видов абрикосов, Амур, Фаина, Грация, возможно, Евразия слива останется. Еще несколько, но список я думаю напишу под видео. Если вам это интересно и вы хотите приобрести эти деревья уже трехлетние тоже по контактам под видео обращайтесь если они как бы еще будут в наличии после посадки здесь то я смогу вам их предложить ну а на этом я видео закончу если вам понравилось видео ставьте лайки также подписывайтесь на канал а также забыл еще в этом году же я сажаю павловню и если вы только смотрите, только сейчас узнали об этом я рекомендую посмотреть видео про павловню и вдруг вы хотите приобрести сеянцы павловни то это тоже возможно. И вот, в принципе, также они в 7-литровых горшочках, уже с, ну, с формировавшейся корневой системой. Кто не знает, по ловне делается весной следующего года технический средств поэтому, в принципе, у mm -hmm. вас вот будет 7-литровый горшочек с формировавшейся корневой системой, которая при посадке в следующем году на постоянное место, либо, если вы пока не решили, то можно оставить в горшочке, отдаст очень мощный прирост. И будет уже формировать хорошее, огромное, ну, такое крепкое дерево. Ну, а сейчас уже на этом точно все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если понравилось видео. Пишите комментарии к этому видео. До встречи на канале. Пока.